Витаю вас, поважанные сябры, знов с вами ледяный марафон, это Ice Bucket Challenge. Я отрымау выклик от Юрася Мятельскага и Вадима пиварова и хочу сказать об тым, что я гэты выклик принял с гонором, бо с бельми великой повагой ставлюсь до инициативы усход СОС. Я веру, што гэта сапраўдная макчимасць, да помакчить людям, які до которых дохронулась война, которые потерпели от войны. Мой В свою очередь я хочу передать эстафету Гане Герасимовой, Татьяне Ревиака и Сергею Бурову. Слава Украине! Живей, Беларусь! Разом на С нами Бог!